Друзья, всем привет! На связи Сергей Кириенко и это новая рубрика с Михаилом Шпак, где мы будем обсуждать около околобизнесовые крутые штуки и вкусно-вкусно кушать. Привет! Так, Миш, что мы сегодня будем готовить? Предлагаю сегодня приготовить шакшуку. Это э, еврейское восточное блюдо на основе яиц, томатного соуса, помидоров, либо пасты, яйцо, лук и перец. Ну супер, предлагаю... Да. Я предупреждаю, я ничего не умею делать, я криво режу, <с> так что Не переживай, и... не переживай, потому что все, кто первый раз берут в руки нож, они либо лишаются пальца, либо ногтя, поэтому сегодня все будет первый раз. <с> Поехали. А, без этого никак, ребят. И так точно в бизнесе, начиная что-то делать, вы совершаете ошибки, и, к сожалению, без ошибок никак. Либо тебя эта ошибка собьет, и ты поймешь, что это не твое, либо же ты перемотаешь палец бинтом, Зажмешь губу, сожмешь зубы и продолжишь двигаться дальше. Только так, только упорством и настойчивостью вы добьетесь какого-то результата. Точно так же, как и на кухне. Это вообще не мое профильное занятие и я по образованию не повод. Это просто то дело, которое я люблю и два года своей жизни я посвятил работе на профессиональной кухне и работал за границей. Об этом чуть позже. Мы сейчас с обсудим. И если понравилось проявить, кухня. Прикольно. С бизнесом. Это С чего начнем? Мы начнем Подготовки наших овощей мы, сделаем, мы приготовим помидоры конкасе. Это помидоры очищаются от кожуры, лук, перец и грибы. А яйца у нас самая последнюю очередь, потому что достаточно очень деликатный продукт и надо быть достаточно аккуратным, чтобы получился классный результат. Поэтому делаем, в принципе, начинаем с самого обычного. Берем руки, нож, да. берем правильно. помидор. Правильно. А, правильно, лишь бы так, чтобы он резал и не резал, резал овощи, не резал руки. Окей. Вот, я... мне удобно так. Все, я левша, я буду. Да, ну, к сожалению, мне так неудобно, я могу вас как раз сейчас лишиться пальца, пальца да? да? Делаем два легких надреза на помидоре, крест-накрест. Угу. Все, оставляем в сторону, сделаем, доведем наши помидоры до этого состояния. Это нам нужно для того, чтобы э легче было снимать кожуру. Вот. Я уже чувствую себя. Да, по -поч почти что уже персональный, да? Так, что дальше? Здесь у нас подготовленная была предварительная вода. Нагрели мы ее. Здесь кипяток. Сейчас вода закипит. Мы бросим наши помидоры. Буквально 20-30 секунд. И нам нужно будет ее вытащить в холодную воду. Можешь, пожалуйста, набрать в холодной воды? До работы поваром я занимался личным бизнесом, работал с отцом, занимался э, производством детского трикотажа, спецодежды. Так да, отлично. Э, рыбки нам не нужны. Вот, э, также у меня в свое время, в 18 лет, э, была небольшая точка с живым пивом, но это был один из первых моих таких опытов в, в бизнесе, который, да, я ушел в ноль и ну, это, это было явно не мое. Были много, много факторов, из-за которых этот бизнес пошел в ноль, вот. из которых я в будущем сделал вывод и их стараюсь не допускать. Как получилось так, что ты пришел из бизнеса текстиль, работа с отцом кухни? Почему именно это? Не, понимаешь, что там красиво, когда мужчина на кухне, возбуждает женщину, все это понятно, но почему ты есть, знаешь есть другие эм... факторы? Да, я всегда увлекался частью психологии и к вы выборам себя всегда подходил к этому очень осознанно. И всегда с детства родители говорили, что учись хорошо и будет у тебя хорошая работа, да. Вот. И по, по образованию я инженер теплогоснабжения и вентиляции. То есть вообще никак не связано с кухней. Не, ну вентиляция и газ на кухне есть, да, связано. Сходится вот. Но ну, резать меня в университете никто не учил. А Два года отработав с отцом в строительстве Я начал искать как бы, ответы в себе Я справлялся со своими обязанностями, но оно не приносило мне удовольствия, я не получал от этого пэшена, какого-то да, satisfaction а. И хотелось этот мир как-то изменить И это от себя Вот У многих парней моего возраста, парней, девушек есть, наверное, такой стереотип что Повар это, для меня лично был такой стереотип, это баба Маша, Клава или еще кто-нибудь на, ш... на школьной столовой готовят котлеты и все, для меня повар это все, но потом так получилось, что по совету из книг я поговорил со своими десятью э, близкими друзьями, родственниками, да, и, да, да, а как у факера, да, было приближенный, ты здесь, да, да. <с tuo> ну вот, примерно так было у меня вода закипела мы опускаем наши помидоры вот. да да да буквально можно про себя считать там 20-30 секунд и вытащим их в холодную воду для того чтобы они не переварились нам нужно просто снять кожуру. и всем из 10 мне сказали что они меня видят ресторатом либо поваром потому что действительно были такие задатки мне всегда нравилось готовить дома что-то необычное салаты какие-то вкусные соуса закусочки это была такая моего рода страсть и я начал как бы в себе разбираться. Блин, действительно. И закончил трехмесячные курсы в нашем городе, в Харькове. Это была школа Аль Кузин. Никак не реклама, просто информация. Вот. И пошел работать. Начал с помощника повара. Чистил картошку вообще на заднем дворе. В грязи в какой-то. Хотя до этого работал в бизнесе. То есть все было шикарно. А тут в какой-то заднице. Но я через это... Решил пройти, потому что, потому, что, потому что мне это нравилось. И я готов был с самого низа идти, как-то стараться подниматься. Вот съездил, поработал за границей в Катаре. Три месяца это mm -hmm. отдельная история. Это вообще не пять минут, это долго-долго. Вот. Да, э, давай параллельно как Снимать. бы чистить. Да, чистим помидоры, и я продолжу свою небольшую биографию. Да, сюда кожуру и отдельно помидоры куда-то бросим. Okay. Вот, поработал в Катаре, вернулся сюда. Была возможность э, устроиться в заведение, в, в фабрику. Ну В общем, за, за время своей работы я поработал в трех заведениях в Харькове. Вот. В каждом это было в среднем по полгода. В последнем заведении я задержался на 10 месяцев. Но ну, вот, последнее заведение мне дало понять, что, к сожалению, рынок общепита настолько слаб вообще не только в нашей стране, а во всем мире. Э -э, работа поваром, она очень тяжелая физически. В свое время, <кх> еще в советские времена, эта работа приравнивалась примерно к стальварам, э -э, по, ну, потому что возле плиты находясь, это очень-очень жарко. Порой температура летом у нас в Харькове доходила на горячих цехах там, до 55 градусов внутри помещения. То есть это физически было а, а, сложно терпеть. Да, воду можно вылить. Вот. Я попрошу тебя помыть еще перец. Давай. А, грибы. Вот, для того, чтобы мы смогли продолжить. Да, все. потому что все должно быть чистое. То, что мы употребляем вовнутрь, потом вылазит снаружи. Поэтому да. все должно быть идеально. А я пока как бы займусь подготовкой лука. Продукт. Тот продукт, который заставляет многих плакать заставляю тебя радоваться. <смех> да, да, я заставляю, <смех> я улыбаюсь. <смех> за другие плачут. Да. Вот э, зарплата поваров очень низкая, и у меня амбиции были, как бы я привык к другой жизни. Э мне хотелось двигаться дальше. Я дался такое понимание, что вообще работать на кого-то, э получать зарплату, я считаю, что зарплата это компенсация за работы на чужие идеалы. Это вот такую фразу я для себя выработал. Кому-то оправдание, кому-то нет, но я не хочу работать за зарплату. Я хочу зарабатывать деньги, получать э, деньги за за себя, за свою работу, а не за то, что я выполняю чьи-то указания. Скажи, есть разница работать поваром, допустим, у нас в Украине, или работать поваром где-нибудь на Западе? Как-то там этот вопрос больше регулирован? Ты знаешь, в Катаре... Э, да, я... ты можешь пообрезать ножки. Здесь. И, в принципе, начинать медленно, аккуратно резать, то есть да, поставить да, пальцы. Как там показывал? Да, да, да, да, да, да, да. Все, да. обрезаем ножки, это. Да. Потом, чтобы гриф вот так вот не болтался, У -у -у. тебе будет удобно резать. ставишь на шляпку да. и по, по ножке да, разрезаешь пополам. Так. Подготовь все. Да, можешь так. Сливок. Да, да, да. Как там показывал? Ребят, это не замедленная съемка. Он просто так действительно режет. Он очень старается. Мы потом это просто все ускорим очень быстро. Будет. Да, и да, вот, типа да. Типа я 25 лет так все режу. Я тоже порежу грибы. Камера на него, пожалуйста. И это тоже не ускоренная съемка. То есть к, к, к этому, ко всему вы придете со временем. Ты до сих пор первый режешь? Да. Я же всегда резал. Очень все полезно отрезал, пока это все резал. Ничего, я, я тоже очень много резался. И это... Вот, а... А за границей... За границей. В принципе, ситуация такая же. В Катар я поехал больше не за, не за деньгами, а поехал за, за получение международного опыта. Но э, обратился, наверное, на туда и дал возможность обмануть себя и попал, в общем, в переплет. Заработная плата моя в Катаре была всего лишь 500 долларов за месяц. А реально пожить на 500 долларов в Катаре? Чувак, у них... Э, заработная плата у истинных катаровцев э, государственная 20 тысяч долларов как ты думаешь а на, 500, да. на 500 долларов реально там прожить на 500 долларов это можно не в принципе сколько, в принципе реально прожить конечно реально Ну просто. вопрос в том как сколько дней сколько да часов? сколько да и как ты вообще привык жить что ты будешь есть и где ты будешь спать вот в принципе инду индусы работают и за меньшие деньги у индусов они когда услышали что я получаю 500 долларов они, а как это, потому что они получали 280, да и поэтому, ну, наверное, реально. То есть получается все сотрудники, все приезжие? Да, да, в основном все вот э, работа, которая грязная, не государственная, не связана как-то там с деньгами, это э, сервис, это э, там, дорожные работники, строители, это местных нету, арабы для них это грязная работа, они такое не делают, они они, наверное, ребята умные, они не тратят свое время, которые могут как бы реализовать более плодотворно, получить от этого больше опыта. А, вот, Поэтому в Испании вот, был летом на обучении зарплата обычного повара 980 евро. Ну, по их И меркам. средняя зарплата вообще по да. Стране, то есть да. Европы, да, да, да, да. То есть повара много не зарабатывают. Да, обрезай э, Это. попку. Да. И просто, да, как-то? Да, полам. Достаем все, все. Достаем семечку. Угу. Всегда старайся чистить на чем-то, потому что всегда твоя поверхность должна быть идеально чистая. Это, в принципе, как твой рабочий стол. Все, что у тебя на столе, все, все в твоей голове. Чем чище да. твой стол, тем чище, чище, чище твоя да. голова, да? Согласен, это сильно влияет. Когда стол грязный, кому кто-то говорит о творческих беспрятках, Мне не понимаю. Да, я... стол просто, стол и все. Минимализм. Да, мне кажется, чем чище стол, тем у тебя чище мысли, тем тебе проще работать. Ты знаешь, да, легче говорить, чем делать. Да, я покажу тебе свой стол. А, так, то же самое. Разрезаю пополам, да. Потом еще пополам. То есть этот это перец разрежь на... И еще пополам. И еще пополам, и потом на мелкий кубик, да. Сказать проще, чем сделать. Так, это... угу. вот. Вот. Ну это скажем так. И после Катара я решил вернуться сюда и поработать здесь. В принципе, Разница все э, Ты знаешь, последнее место, где я работал, э, технический оборудован был гораздо лучше, нежели в Катаре. Хотя Катар на сегодняшний день является самой богатой страной в мире. самым самом большом ВВП на душу населения. 146 тысяч долларов на одного человека в Катаре. Катар размером э, меньше, чем Харьковская область. То есть какой там уровень жизни. Они развиваются быстрее, чем Арабские Эмираты, хотя все считают, что там Арабские Эмираты самые, самые топовые. Либо Швейцария. Но... Они просто всех... А, в России, да, и... а про Катар многие не знают. И когда спрашивают, что Катар где это, что это, то вы что, ребята, это самая богатая страна в мире. У нас, к сожалению, люди знают только то, что... Говорит СМИ, медиа, как да, вы, говорят если, многие. Если тебя говорят, я тебя знаю. У тебя может быть не самый лучший продукт, не самый лучший сервис. Но если тебя говорят, да, то да. это важно. Да. На слуху. Вот. На и э, я ушел отовсюду. У меня была заработка... Если всем интересно, да, как бы сколько кто зарабатывает. Я вам скажу, что средняя зарплата повара в городе, это где-то порядка... И, тут такой, Дым", и тут будет, Тысяч восьми долларов, уф, это моя мечта, гривен в месяц. Вот, э, 300, долларов. Да, да, 300 долларов в Харькове, то есть и ты живешь здесь, то есть какой мне смысл было ехать за 500 долларов в Катар, жить вообще как, ну, я когда приехал, у меня даже были слезы на глаза, вернулись, думаю, еханый бабай, куда я приехал, в какую жопу. Вот. Как ты это это поверь, мне знаешь, сколько у меня слез ушло перед тем, как я научился так резать. И поверь, что я режу достаточно медленно. Я пока предварительно подготовлю специи. Мы будем использовать характерные для Востока специи: считаю, это, это тоже пошел запах лука и кориандр и зиру. И вообще перед тем, как использовать такие специи, как твердые, тот же перец, предварительно их лучше обжарить для того, чтобы раскрыть аромат, потому что многие специи открываются после термической обработки. Mm -hmm. То есть mm -hmm. не спалить, нам не нужно смысла, не пожарить, как семечки, да? Но mm -hmm. Нужно слегка подогреть, чтобы раскрылись внутренние масла и пошел легкий такой аромат. Вот. Лучше предварительно обзор их или после? Предварительно чего? Не, э, лучше это делать э, непосредственно перед... Перед началом э, э, готовки. Перед, перед использованием, да, для какого-то блюда. Ну, я, я считаю лично так, я лично так делаю. Может нет mm -hmm. никакой в этом необходимости, но... Вот, потому что предугадать все нельзя, а зачем портить? Я себя чувствую по сравнению с тобой, помнишь, этим ленивцем из... Да, да, да, да. Который очень медленно все делает. Не, ну, ты знаешь, я когда... Это было так интересно, я когда приехал в Катар, я очень хотел попасть туда и очень дорожил этим местом и даже... У шефа спрашиваю, потому что мне дали, ну, килограмм, наверное, 20 петрушки вот такими э пучками, и говорят, ее нужно нарезать очень-очень мелко. Вот, и когда я начал ее резать, ко мне подходит с у и говорит No, no, no, Mike, like elephant hair, like, No, no, like hair, как, как волос, да? И я ему говорю шами-шами, этот elephant here. Вот. Ну, посмеялись, но, тем не менее, меня очень долго как бы, учили резать, но ты можешь сейчас наклониться и по, почувствовать аромат. Да, есть. Вот. И это как раз вот говорит о том, что продукт начинает раскрываться. Раскрываться аромат, да. И это очень важно, и он по-другому раскрывается в блюде. Если бы мы его так перетолкли, то ничего бы толкового не вышло. Это mm -hmm. как, в принципе, делает масло подсолнечное. Перед тем, как его готовят, сначала семечку жарят, mm -hmm. а потом только Потом только ее перемалывают. Все супер у тебя, отлично да. получилось. Смотри, даже быстрее, чем я. Ну, ты понимаешь, не всегда скорость э, помогает дости достигнуть того качества, которое тебе нужно. Mm -hmm. А если мы говорим э, о кухне, это моя большая боль э, личная, потому что то, что я видел на кухне Харькова, э, люди не стараются делать... Что-то качественно они приходят, просто отшарашить Конечно. свои 12 часов, получить свое ЗП и упетлять домой, потому что кухня. На кухню идут не потому, что хотят, а потому что зимой ты в тепле, ты всегда будешь накормлен, хотя как минимум 5 дней в неделю, потому что у тебя есть штатское питание, да. И ты не намокнешь под дождем. То есть тебе не нужно разрушать вагоны, делать какую-то хрязную работу. Ты не заболеешь. Летом ты тоже находишься не под солнцепеком защищен ну, то есть идут для какой-то своей социальной защищенности. Со, социальной защищенности да все правильно и здесь наверное, это и помогло мне скажем так последнее заведение где я работал, я дошел с обычного повара с холодника на горячника старший помощник шефа и я стал исполняющий обязанности шеф-повара я считаю что здесь мне помогло как раз исключительное качество и Любовь к этому делу, потому что я делаю это не потому, что нужно это делать, а потому что я хотел это делать с любовью. Так, я предлагаю начинать э, обжаривать наши Mix. продукты, потому что это займет тоже достаточно такое немалое время. Это не полуфабрикат. <coughs> Разогреваем сковороду, добавляем оливковое только масло. Life, только органик. Да, но ну, кстати говоря, оливковое масло э, не рекомендуется использовать для жарки. Вот, по той причине, потому что у оливкового масла температура распада и э, уровень горения гораздо ниже, нежели у подсолнечного, а лучше использовать кукурузное масло. Вот. И во время жарки, э, перегрева, когда масло начинает гореть, вырабатываются канцерогены, которые не являются полезными нашему организму. Если Поэтому, ребят, здесь у нас была оливковое, да, э, мы это съедим. Но ну, лучше делать это на подсолнечном или на кукурузном масле. И посмотрим в следующий раз, что с нами станет да. после того, как Но мы. я сидим. вас уверяю, что мы за один раз мы не изменимся. Все, и на медленном огне мы готовим лук вместе с перцем, потому что э, нам не нужно, чтобы лук сгорел, нам нужно, чтобы он дошел до такого, э, как говорят в Европе, GBD. Golden Brown Delicious. Э, до цвета такого золотистого. Вот. впереди с ним помешиваем и ждем когда наш лук дойдет до нужного нам состояния а с чесноком многие как бы начинают его могут порезать там как-то еще его делать но ну, а повара делают на кухне так и потом начинают его резать это гораздо ну, забор, проще знаю, да гораздо проще и быстрее. Ну это я его почистил, здесь уже можно было его, в принципе, как угодно резать. Вот. А вообще, так делается в кожуре. Также можно еще такой лайфхак. Прям с кожурой не или кожура? Не-не, кожура снимается, конечно же. Также, если нам не нужно, чтобы чеснок упадался, а нам остался всего лишь его вкус, а сейчас тоже покажу одну фишку. Очень прикольно. Это, знаешь, что это такая постоянная проблема. Ты вроде хочешь чеснока, этот аромат, но тебе надо встречу. Блин, я вчера домой заехал, поел борща с чесноком, забирал жену, она садится в машину, говорит, что у тебя тут за алкаши есть, я такой, ты чеснок, говорит, днем поел. Вот вы э, насыпали опять же соль на основном. Нам... Да? Во, супер вообще. Еще? Но там еще есть зернышки, поэтому а, еще больше. И мы начинаем вот так вот вдавливать и перетирать, и получится. Такого рода паста чесночная. Как бы это не так, что там взял сразу и сделал. Ну, нужно потратить какое-то время. Так. Да, ну это соль как бы угу. вырабатывается вот соль. Соки. Вот. Ты знаешь, я э, когда думал, что мы сегодня будем готовить. Мне было сложно определиться, потому что я знаю, что ты не ешь мясо, не ешь рыбу. Сейчас отписки пошли, отписки отписываются. Да, да. Ну, блин. Я думаю, это на самом деле сегодня очень популярно становится. Ты не первый, кого я там за последние два месяца встречаю, кто говорит, а я там отказался, я не ем рыбу, мясо. Сейчас как бы ПП, ЗОЖ, сейчас это вообще в большом тренде. ПП тоже в большом тренде. Да, торговые представители, согласен. Вот, поэтому мне просто интересно, и я думаю, что тем, кто у нас смотрит, тоже будет интересно узнать, почему же, какие, что тебя побудило а, отказаться вот. Потому что я лично ну, не до конца представляю, как можно там есть... Ну, мясо я еще согласен, потому что я не могу сказать, что я большой мясоед. А вот от рыбы я бы не отказался. Мне интересно, по какой причине ты отказался. Ты знаешь, это не то, что там -то заставлял, привязывал, говоришь, не ешь мясо. Как-то я к этому сам пришел с детства, в один прекрасный день, я помню, это был Новый год, мне было лет 8 или 9, съели курицу, я говорю, я не хочу есть курицу, просто не хочу, я не знаю почему. Многие говорят, я не буду есть курицу, я спрашиваю, почему, потому что я петух ебал. Такой и потом я перестал, просто перестал, просто не захотел есть мясо, я перестал есть мясо, через какой-то период времени... Я перестал рыбу тоже есть, то есть я так подумал, если я не ем мясо, окей, что ты тогда рыбу ешь, это же тоже мясо на самом деле, и как-то я постепенно от этого отошел, это было вообще не модно, это не было майнстрим, майн майн ага. я уже не ем мясо, получается лет 15, ну, рыбу... 15 лет, а рыбу лет вот так, 10, наверное, вот. и... и он еще даже не пьет, и как ты их живуешь. И самый вопрос такой еще был, как ты белок, белок получаешь. На да. самом деле белка полном других продуктов, он легко заменяется. Но все нормально на самом деле. Просто если к этому вопросу подойти там, чуть глубже, все решается. Хочу ли я есть, мне спрашивают еще мясо, ты хочешь. Если я хотел, я бы ел. Нет никаких там заморочек по этому вопросу. Я никого не осуждаю, кто ест мясо. Мне кажется, это выбор каждого. И имеет место быть. Да. Потом начал читать литературу, знаешь, узнать вообще, кто там ел мясо, кто не ел мясо. Оказывается, там куча людей, которых известных, которые тоже от него отказались. Многие отказываются по религиозным причинам. Кстати, это потом тоже уже. Кому-то животным жалко, мне кажется, ты животным жалко. Ну, в какой-то степени, в принципе, тоже может быть, да? Но это не основная причина. Не знаю, по себе замечаю просто, что у тебя становится больше энергии. Даже так. Организм более чистый, то есть не зашлаковывается. Меньше употребляешь хищей еды, то есть мясо такой продукт, который еще долго переваривается, еще нужно его правильно есть. Знаешь? Многие там, его даже людям, которые едят мясо, не рекомендуют его есть там чаще, чем там несколько раз в неделю, не злоупотреблять. Да, есть такое. Есть нюансов много и для себя я понял, что не так комфортно. Ну, на самом деле, да, организм наш тратит гораздо больше энергии на переваривание Тяжелого белка, такой как мясной, угу. куриный, да, нежели на органический, полученный из бобовых, допустим, или из овощей. Да. Как бы, на самом деле брокколи вроде бы овощ, да. Но в брокколи содержание белка. Я очень... видел картинку, недавно там, там взяли кусок стейка и брокколи и да, соценили да. по количеству протеина там, да. Ну что, ты достиг реализации? Я да, надеюсь, да, да. да, потому что. Mm. Нет? Не, ну ладно. Нет, давай я сделаю еще. не нет, -не, ты, ты больше не сделаешь, на самом деле на тобой издевался. Да, да. Муку ты не сделаешь, да? Возьми эту Вот, добавим чеснока. Сюда? Не, не, не, не, сюда. Вот. Начинаем обжаривать. Видишь, можно, скажем так, уже сказать, что он... Нет, он уже не golden brown delicious, но он уже слегка, слегка brown. Something like that. Вот. Сейчас мы добавим сюда грибы. Но грибы для того, чтобы, какая цель? Если мы хотим обжарить грибы и не тушить, да, то нам нужно грибы жарить на сильно разогретой сковороде. Mm -hmm. И минимальное количество времени их мешать. Но если мы хотим что-то тушить, то мы можем просто их сейчас добавить. В принципе, мы собираемся их тушить, нам не нужно их жарить. Mm -hmm. Поэтому, да, мы их добавим сейчас. Mm -hmm. вот. Можно, в принципе, добавить весь этот объем, потому что грибы ужарятся, и из этого получится совсем децл. Знаешь, у нас в Украине, и в том числе в Харькове, у нас нет культуры питания. У нас люди ходят в рестораны не покушать, а отметить какое-то событие какой-то день рождения, какую-то встречу не так, как в Европе. В Европе встретить 6 дней в неделю из 7 люди входят в ресторан просто поужинать. Ну, мне вот. кажется, это еще зависит, знаешь, от экономического благосостояния. Конечно. Среди, в целом. Поэтому ну, и, и, и, и это в том числе. И это в том числе и, к сожалению... Ну, же, да, -культура, когда раньше это было не да, событие, и когда это... можно было дома приготовить, Да, есть. Мы... Как... Я буквально недавно это... летом узнал а... По какой причине в Украине нету сборника и звезд Мишлен. Yeah. Возможно кто-то знает, возможно кто-то нет. Мишлен mm -hmm. это, mm -hmm. да, это... Меж... уже международный, mm -hmm. вообще это бренд вышел такой с Европы, его знают как бренд колес, но вообще он является еще гидом по путешествованию. Mm -hmm. Еще с... с начала 20 века два брата они создали такой Путеводник по Европе, где можно, когда ты едешь, остановиться, покушать и переночевать в каком-то отеле. Со временем это начало обретать популярность, и люди начали м, отмечать в этих сборниках заведения, где можно поесть. Допустим, одна звезда говорит о том, что в этом заведении действительно вкусно. Две звезды говорит, что, а, по-моему. А, Вроде вкусно. Ну, что-то. Лучше, чем вкусно. Но третье, это вообще убивает, это ради этого ресторана стоит ехать в эту страну, или посетить этот город, или сместиться, съехать с трассы, ну там по -по -по покушать, да? Так вот, одним из э, факторов, почему Мишлена нет в Украине, это не, нету стандарта качества продуктов. То есть у нас продукты... К сожалению, не, э, не одинаковый каждый день. Да? Не так, как американская говядина. У них там все по часам. Коробку вывели, 12 часов покормили, час она попила, в 2 часа ей начинают делать массаж, а в три часа она слушает пластическую музыку. У нас, к сожалению, такого нет. И сегодня ты купил одну говядину, она вчера ела полынь, позавчера она ела солому, а до этого остались там кабачки, ее покормили кабачками. Нет. Вот, к сожалению, этого нету, И поэтому у нас есть такая проблема, что что у нас нету Мишлена, к сожалению. Ну и нас люди не готовы платить за, за эти блюда. За, за, за это качество. Действительно вкусно. Очень вкусно. Сколько стоит средний обед а, звезды, 3 звезды, Мишлен? Какую-нибудь Францию, Францию не знаю. Испания? Первый раз в жизни был в Мишленском ресторане в этом году, летом ездил на обучение в Испанию. Три uh -huh. а, звезды стоил сет-набор 200 евро на человека. Uh -huh. Это было, состояло из восьми э, блюд. Mm -hmm. Это были морепродукты, это были и овощи, это были закуски, это было мясо, это было два десерта. Входила выпивка, вино. Вот. Ну, это было невероятно. Это, mm. это тот момент, получил когда... Да. И... Я получил просто гастрономический, гастрономический оргазм, оргазм, от, оргазм от этого, когда... все идеально. И ты, ты как человек, который с этим сопричастен. Да, у меня мост просто видишь, взрывался. Мастера. Добавляем ну, наш томат э, но с этим вкусом еще и протушим. К сожалению, он не идеально красный. Но да, ну тоже мы не будем добывать, добавлять нитритную соль для того, чтобы сохранить цвет, как в колбасе. Да, это, вообще, да? Или, ну, или... Да, это как бы нехорошо. Возможно, ты слышал нитрит на химии. Да. Если я ну, на нее ходил бы, еще было бы лучше. Да, ты знаешь, я тоже на многое в школе... Не, не я в школе ходил на все, а вот в университета было сложно. Но... Жалеешь о чем-нибудь? Нет. <св> Если бы я жалел, я бы, наверное, к этому не пришел бы. К тому, что имею сегодня. Я помню, хотел бы я и... что-то и... сделать по-другому? Да, хотел бы, но ну, в будущем уже. Хотел бы ты получить э, профильное образование изначально? Не идти туда, куда ты пошел по специальности, а получить профильное образование сразу? Я думаю, Было и, и да, и нет. И да, и нет. Да, у меня были бы какие-то технические знания, навыки непосредственно в кулинарии, но привело бы это меня к тому, что я имею сегодня. Я не Поэтому знаю. Поэтому я рад того, что имею. Вот. А... Нет, не, не хотел бы. Объясню даже тебе, почему. А... В университете я бы не учился, и университет мог бы отбить у меня вообще желание к этому mm -hmm. изначально. Я не люблю, когда меня заставляют что-то делать. На кухне, когда у меня появлялся какой-то вопрос, я просто залазил в гугл, википедию, искал какие-то книжки, листал и выискал информацию. Ту которую повара, которые учились в университетах, не знали. Допустим, сколько нужно положить... Есть, есть даже стандарт, сколько нужно положить соли вот в это блюдо. Угу. Не просто там по вкусу, а есть стандарт, что... И не только в это вообще. Это где-то 1-2% от объема блюда, которые ты готовишь, нужно положить в соль. Uh -huh. Это все технические навыки. И многие повара, которые обучались, они этого не знают. А, Миш, насколько вообще важен хороший, качественный инвентарь на кухне? Ножи, ступки, не знаю. Или это все больше дело вкуса, дело каких-то. Насколько, качественных... насколько зимой тебе важны качественные шины на машине? Важны. Ну вот точно также и важны качественные, качественный инвентарь на кухне. Чем лучше у тебя нож. Uh -huh тем меньше ты будешь его тащить тем меньше он тебя будет тупиться и вероятность того что вообще большое заблуждение миф что режутся острыми ножами миф режется тупыми ножами по той причине потому что острый нож режет тупой нож тупит. Ты, ты, да, да тупик действительно ты прикладываешь усилия для того чтобы порезать он как-то съезжает и в этот момент Упора ты не контролируешь нож, куда он полетит, сложно сконтролировать. Поэтому вот нож, конечно, железо. Важно. Какой самый дорогой нож ты в своей жизни? И каким самым дорогим ножом ты вообще в своей жизни работал? Работал самым дорогим, наверное, своим. Та-та-та-та! Да, есть у меня один нож Немецкая фирма. Многие называют его Кустхов или еще как-то. Это бодро наверное. Да, они достаточно давно уже используют. Они не только ножи делают, они вообще делают всю режущую технику и ножницы для ногтей. Я пока... Да, ну, занимаюсь я пока этой. Вот этот нож стоил 320. 320 баксов за нож? Да, это 8 тысяч гривен. Угу. Вот. Я по сей день работаю, его использую. Сколько ему лет уже? Ну, ему немного, ему лишь год. Ну, вот. наверное, ты каждый раз э, работаешь с ножом и получаешь... Да, димнож. я, ну... Честно скажу, что, используя этот нож, я не, ни разу не порядался. Потому что он действительно качественный. У ну, него защита от глаза, от порчи. Да. Кстати, ты смотришь, я вообще криво да? Ну, У меня такое крепчение, что левая рука — это не твоя естественная рука. Ты сейчас выпендриваешься. Так и есть. Больше хайпа, знаешь, не да, больше похожего да, от да. других. Да, по-моему, просто яички. Пыли. Угу. Хорошо. Вот. И, в принципе, мы будем сейчас добавлять специи, которые наш мастер на перемаловал. Я, мне кажется, нашел свое призвание на двух. Я просто буду перемалывать Ну, в принципе, это призвание наборят все помощники поваров. В любой непонятной ситуации просто перемалывают специи. Не специализи. Да. Да, потом перемалываю специи. то что-то делать было, да. Добавили вкусняшные специи. Добавляем сахар, специи лучше добавлять всегда в самом конце, потому что когда идет процесс выпаривания, уменьшается объем и если мы специи добавим в самом начале, до выпаривания, в конце мы просто увеличим концентрацию и если мы посолили в самом начале, то в конце просто это будет невозможно есть, так будет пересоленное блюдо. Но это тоже можно исправить, если это какие-то супы, то мы можем сварить, допустим, картошку чистить картошку, потому что картошка, картошка идеально впитывает в себя лишнюю соль, влагу. Вот. Можно как бы постараться спасти, либо же добавить воды, но тем самым мы ну, уменьшим аромата и качество нашего регулирована. Вот. Обязательно повар всегда должен пробовать то, что он готовит. Вот. И я себя считаю поваром. Я пробовал. Я вам честно скажу, что пока я не начал работать поваром, я не ел лук сладкий перец. Я его просто теперь ел. Ну, у тебя просто жизнь заставила есть сладкий перец. Да, не могу сказать, что я вот получаю от него никакого удовольствия, но я понимаю, что его есть можно. Вот, в принципе, у нас уже наша помощь. А, пожалуйста, замесь кинзой. Нам нужно ее помыть и пообрывать листики. Это мы, в конце концов, потому что заявляется да, одним одним из очень важных таких вкусовых, вкусовых факторов, да. да Насколько много играть, нужно такого кучок. Вообще идеально. Да? Я ее с удовольствием ем, поэтому если ты ее ешь тоже, то. Сказать честно, кинзу я как-то с детства не ешь, не, не ешь. Да? Не то, что не ем, но не сказать, что я прям ее люблю. Ну значит, я все сам съем. Хорошо, а я пока просто постою. Да, да ты постоишь, посмотришь, кинзу. будешь думать о своем, если когда ты ее не ел. Вот, делаем 4 небольших углубления, куда мы выдвинуем наши яйца. Вот так нормально, да? Нет, только не резать, а вручную, ну, а отрывать, Просто куда, куда их можно, давай их положим в одно листик. Каждый листик один отрывать? Да. Вот так. <связывая> Какая-то сложная, на самом деле, монотонная работа на пульсе. Так, так, так, так, низко. А, скажи мне, просто, а как ты вот. дома готовишь яйца, яичницу? Да. Как ты так, яйца? А, ну, знаешь, возьми, возьми одно яйцо и покажи мне. Смотри, я беру нож и тупой стороной. Красавчик. разбиваю. Все, да, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ты пробьешь яйцо и можешь просто разбить что -то. Я в последнее время к этому пришел, не знаю, просто на... Ну и тем самым ты еще, конечно же, портишь нож. А, ты пьешь, да? Конечно. А, так ты сверху еще побиваешь, да? Да. А ты снизу? Как-то не, посередине. Ребят, у нас, короче, не было достойной крышки на эту сковороду. Ну, в принципе, это как и в бизнесе. Нужно выходить из сложившихся обстоятельств. Вот. Используя да. Все, да. все возможное, то есть не искать, не искать каких-то идеальных, идеальных, да, идеальных, а, как идеальных обстоятельств два. И не ждать, что все получится с первого раза, или все будет идеально. Все идеально быть не может. Просчитать все тоже очень сложно. Ну, вот и здесь мы тоже дали маху. Вот. Ну, у нас это не остановит. Все равно будет очень вкусно и очень полезно. Whilst». Расскажи, расскажи себе, кто ты, как ты вообще, чем, кто ты вообще такой по жизни? Как говорят иностранцы, вначале они, да, Вот эти деньги. смотри, я на данный момент занимаюсь бизнесом уже давно, наверное, лет с официальной, зарегистрировался 18 лет. Это первая форма собственности официально. Мне официально занимался 12 лет еще бизнесом. Я продавал яблоки на даче на даче было. И у меня росли яблоки. то есть на территории дачи было очень много яблок. Я думал, круто, как-то можно монетизировать. Я собрал яблоки, подходил на проезжую часть на трассу и продавал яблоки. Сидели такие бабушки, там 67 лет торговали, и я такой сидел в Многие там с меня морали, там сейчас пришел, мальчик. Ну я сидел, продавал, я, Потому что мне нужен был какой-то пистолет, значит, с шайкой. И, да, и на скальпу. Да. То есть зарабатывай, покупай. В принципе, я понял, что прикладываешь усилия какие-то можно получать необходимые те штуки. Потом, потом куча всего там, жизненных всяких ситуаций и в конце концов человека не пробовал на самом деле. Это и торговля алкоголем. И после этого ты перестал пить. После этого да. перестал пить. Да. <свят> Потом это были всякие хитовые штуки, типа там наклейки на цветы. Сейчас на ну, не вспомнит, ты mm -hmm. такие штуки приклеишь на цветок, на бутон, наклейку. Mm -hmm. И там сразу надписями с днем рождения, да, со да, свадьбой. То есть это было круто, как там струнчили с э, магазинами, которые продавали, которые продавали цветы и продавали туда. Серьезный бизнес, наверное, первый был, это клининговая компания, когда я приехал со штатов и понял, что у нас нет такого общего. А, клининговое, тюринговая. Клининговая, клининговая. Люди, как кто-то не говорили, клининговая, клювинговая. <смех> что так вообще? Что, что, что вообще делаете? Что вы продаете? Такого не было, что там ну, какой-то еще лист, как развивалось все. Mm -hmm. а в тренде были бабушки со швабрами, которые mm -hmm. сами все делали за дешево, люди понимали, как за уборку можно отдавать в денег. Мы объясняли, что у нас немецкая химия, которая стоит отборных денег, у нас супер-мега аппаратура, которая стоит тоже очень дорого. Но нас, по сути ты продавал не химическое оборудование, как Продавали они? частоту. Мы продавали качество, да, продавали, продавали качество, эмоции, продавали и, то есть, по сути, каждому человеку, который что-то покупает, ему все равно, откуда ты что привез, ему главное получить качество, за то, за он пришел, правильно? Да, абсолютно верно. И как раз то, что многих там смущало, бабушки там не дотирали, не досматривали там какие-то поверхности, как вам бабушка сошла, просто прошлась, эй тут в том же бизнесе, как, как и на кухне, там, да, в качестве инвентаря зависит результат, то же самое, то есть есть там тряпки метафибровые, ворс большой, тонкий, широкий, для, каждого, для каждой поверхности своя, свой, свой инвентарь. Которые влияют на группу, там нельзя мыть, допустим, камень, там, этим средством камень, там, допустим, рама вообще капризный, вообще нельзя мыть. Ну, то есть вот такие, все такие есть такие мелочи, которые там обычно бабушка там, не знаю, разбили эту компанию, потом получается, что мы закрыли по причине того, что с партнерами были недоразумения. И я, я ушел. Извините, я перебью, как-то слышал такое выражение. <связать> э да, хватит, я Слышал а такое выражение, да, когда вы начинаете с кем-то какой-то бизнес совместно, да, рекомендуют на берегу договориться, как вы будете расходиться. Да, все То есть решить, что заберет жена или что заберет муж, когда они будут разводиться, да, а не когда уже разводятся и решать, что будем делать. Тут. Я думаю, что многие сегодня, решив, что, как они будут расходиться в будущем, если это будет, они будут наоборот, наоборот более сплочены. Да, это имеет смысл, согласен, но в бизнесе оно в личной тяжелее. Ну, там, да, в общем, бежают, масса, как бы, очень нужна. На Западе это да, да. нормально, все там брачные контракты, инсуки и общие. То есть как, в бизнесе тем более там, все партнеры все прописывают, у нас как бы нет. Но на опыте потом ты понимаешь, что реально что-то необходимо. Так вот, да, потом пришел к тому, что мне нравится заниматься, это... Это интернет, мне понравился интернет. Я, вообще, я первые деньги заработал в интернете, я продавал онлайн-ценности в игрушках. Мой РПГ популярный. Никогда. Все мы были задротами, я тоже был. А, ладно, уж там, действительно. И пошел по этой теме. Сейчас есть компания, которая занимается маркетингом, разработкой, веб-разработкой и маркетингом. Ну и параллельно мне нравится инфокусы, инфотема. Это консалтинг, коучинг тех, кто хочет начать свой бизнес развивать свой бизнес, не знаем как чего сделать, какие-то трудности или сомнения, и я с моей командой ребят, которые проходили этот путь, помогаю ребятам начать. То есть ты помогаешь, к тебе могут прийти люди, обратиться за. Они хотят создать какой-то сайт, да? да. интернет-магазин, то есть они дают тебе технические характеристики, чего не хотят, те точнее тех задания, да? да? И ты предлагаешь свою услугу. Создание этого сайта, Да. да. Бывает часто такое, что люди не понимают, чего хотят. Говорят, у моего там друга, свата, зятя есть сайт. Он как-то работает. Хочу так же. Mm. Все. Человек не знает, что он хочет. Мы уже там садимся, с ним снится команда. Делается брифинг, вопрос-ответ. Мы понимаем его потребность. Из его потребности формируем техническое задание и рекомендуем продукт. Человек часто не понимает, что он хочет сам. Наши задачи довести ему, что он хочет и сделать так, чтобы то, что мы рекомендуем, работало, то, что не хочет, он может делать супер-мега штуку, а она ему не нужна. А вы даете гарантии ему, что вот так вот делай, и у тебя действительно пойдут продажи, будут заказы? И смотри, гарантии в этом бизнесе есть э, одни. То есть мы гарантируем то, что мы сделаем то, что мы рекомендуем в техническом задании. Гарантии продаж дать не можем, потому что мы не продаем этот товар, мы не ведем, э, мы не продажники. Наша задача сделать так, чтобы человеку обратился целевой клиент, пришли к тому люди, mm -hmm. а его зачем закрыть закрыт клиент. Mm -hmm. Мы говорим, как мы можем привести, как наш сайт может способствовать тому, чтобы к вам пришли, но продавать это, наверное, это не... Понял, это продаж, это казило продаж. Это, что... Я тебя понял. Это друг... mm -hmm. другая, другая отрасль, да? Да, то есть многое часто говорят, какие гарантии вы даете там, допустим, на... Наши гарантии, если хорошо наш продукт, какие гарантии даст строитель, когда строит дом, то будет, будут гости приходить. Приглашай, будут приходить, дома построим тебя хорошо, с таким планом, с таким дизайном, как мы тебя нарисовали. Это мы гарантируем. Будут тебе приходить люди, будет ли тебе комфортно в твоем доме жить? А тебя здесь, как ты как-то свой дом обустроишь так, чтобы люди могу приехать приходить к тебе. Да, да, согласен. Ну и вот как, как в бизнесе. Кастрынка была маловата, и приходится постоять на что-то под проб, взять из проб, Ну. Без этого, наверное, сложно. Ну, похоже, да, же, да на Да, да. Мы, в принципе, можем сейчас добавить немножко температуру, добавить нашу фету. Фет. Да, да, и в конце мы добавим кинзу уже на готовое, да. Да, на готовое блюдо. Вот. По идее, сейчас эта фета должна слегка подтаять. Угу. Я не, не тешу себя иллюзиями, что она сейчас растечется, как, как, как Масарелла на пицце, да. Но идеально Диамена должна не, быть. Диамена должна быть в Ты знаешь, я не знаю, знаю. знаю. Я просто захотел добавить фирмы. Ага. Это фирменный рецепт Михаил, Михаила Амитлова? Нет, не Ну, не не Есть у нас введение в Харькове. Я не буду его популяризировать. Да, не а. Для сотрудничества пишите. Да, да, да. Если вам интересно что, то пишите. Да, пишите. Мы договоримся так. Как-то была у меня идея начать вести блог и рассказывать о том, в какие заведения можно ходить, а в какие заведения лучше не ходить. И потом подумал, что у меня могут быть вычислить. Э, какие Мишафаи, которые ходят. Единственное, что, я могу сказать, не страшно ходить туда, там, где есть много людей. Ну, это такой. Это прям. Да, это не лайфхак, но для многих очевидная вещь. Даже в самые какие-то обычные там забегаловки. Я туда реально захожу на бизнес-лайн, там за 50-60 гривен я реально, иногда если первый второй компот и кусок хлеба, mm -hmm. быстро за 15 минут я поел, заплатил и ушел. Сэкономил время, побежал и там настолько много людей, что в будний день туда реально сложно сесть. Я понимаю, что оборот продуктов там большой, там очень застаивается. Да, может там где-то покупка интеракан пробежал, но слова бы вы не сварили. Если только его сварили, я кого увидел его увидел в тарелке, поэтому я такого не боюсь. Ну, я туда уже два года хожу и индустрия послужит, вообще такая более личная, чем да С... знаешь э, по пятницам порой мне не хватает этого трэша когда тебе летит заказы один за вторым и у тебя куда-то в момент за парой твой вырастает еще четыре руки у тебя две сковородки бах тут порезать тут это короче это магия происходит которой мне этого драйва порой по пятницам не хватает и я даже хочу <связано> когда то прийти в старые и сказать меня по пятницам поработать ну вот ну понимаю что я могу как бы нырнуть опять в эту клаку. Да, я, я, честно, не хочу. Вот, в принципе, все готово. Берем тарелочки и выкладываем. И сделаем, как во всех рудикулированных шоу, мы попробуем то, что мы сделали. Надеюсь, что вы вкусно. Да, это мы оставим. Туда можно добавить еще яйца и, в принципе, получить какой-то завтрак на за, завтрак. За за все, в принципе, выглядит не как в ресторане, как по домашнему, но в дом. Поэтому... Еще раз, как это называется? Называется Шакшука. Азиатская, азиатская, азиатская, израильская яичница, яичница, омлет, с овощами с Ничего сложного, никаких фотографий, никаких изысков. Просто вкусно, но ну, не быстро. Ну и все, приятного аппетита. Спасибо, что смотрели, друзья. Мы будем кушать. Да. Всем при этом свои дети. И увидимся. Пока. До встречи.